Всем привет, очень много комментариев с вопросами о том, как получить тортики в 2022 году. Никак, но их можно заменить стульчиками. Да-да, вы не ослышались обычными стульчиками. Я покажу, как это сделать на примере моих построек. Итак, начинаем. Начнем с грабпака. Там, где раньше мы ставили тортики, ставим стульчики. Для этой постройки я поставил два стульчика. Я думаю, что стульчик выполняет функции тортика, так как их размеры совпадают. Напишите в комментариях ваше предположение, почему это так срабатывает. И как вы видите, он работает абсолютно так же, как и с тортиком. Следующая постройка ⁇ Ковер-самолет. Для него я тоже использовал два стульчика. Давайте проверим этот лайфхак и на роботе Терминаторе. Здесь мне пришлось использовать три стульчика. И последняя постройка Хаги-Ваги. Принцип такой же, как и у Терминатора. Надеюсь, я решил вашу проблему и заработал ваш лайк и комментарий. Надеюсь, этот ролик стал ответом на все ваши вопросы из комментариев, где взять тортик в 2022 году.